Is... Is... Is... Is... Name is... Name is Привет, это спасибо за фрагбру и сейчас мы будем крутить разные доны по 5 коробок. Оба-на, карта черного рынка. Что? Золотая с пяти? Да ну нахуй, ебать, еще и карта упала. Серьезно? Охуеть! Бля, мне бы на основе так падло. Это мне ВК написали. Так, эта хуйня не падает. Опять мне ВК написали. Так, делаем звук потише. Так, абакан. Рюгеры, с срюгеры. Так. Так, так, так. Для заебали вы камни писать. Вот че так жало, сейчас круто крутанем блядь, короб. О, он че на время падает? А, интересно. Так, скаут спышил. Так, вот это Мэйр, то крутанки этот коробок. МПА 10 Special. Так, ничего не упало. А, Максим алгоритм крутанем. Коробочки дешевые. Так, на один упал. Grand Power МБ Выхлоп. SV-Chappa. Так, хангруп. Ну давайте АК-15 докрутим. Здесь много на него скручено. Вдруг упадет. А, блять, хотя тут же есть новый имба, но штурма. Нахуй мне это АК-15, блядь. Так, что-то еще можно. Хангруп можно крутануть. Так, что еще? Давайте разные версии АМБ покрутим. Вот пять коробок с кочевником, например. О, на три дня сразу упал. Давайте еще пять вдруг попадет. Что-то хорошо падает прям. Ебать, уже пять дней нормально падает так. Так, так, так, так, так, так, так, так. Где там еще МБшки есть? Ну, в принципе можно вот это МП5 тут Вроде более-менее такой ствол. Не, ничего не падает. Не, она золотая вот эта хуета с пяти коробок это вообще жестко, блядь. Так и обычно мы На один упала. Так осталось 25 кредов. Что такое можно тут еще крутнуть? Пару карабасов. Или один. Так. Давайте вот р 8 еще крутанем. А. Тридцать стоит. Так, да, керамбит. А, стоп, это камуфляжи, что ли? Так, ну на этом все. Ставьте лайк за такой эпичный выкрут золото с пяти коробок. Ставьте лайки, там это подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.